Знаете, вот буквально, вот ну для меня уже теперь несколько лет назад, это буквально, э -э, нашел стихотворение Осипа Эмильевича И такой глубины, высоты и, и, и широты ширины, что не каждый, знаете, такой вот, какой-то, не знаю, вот русский православный какой-нибудь э поэт мог вот такие строки написать о России. Мы знаем, что Иосиф Емельевич, он крестился в Методистской церкви. У него были величайшие друзья, как сказать, православные поэты. Это Николай Степанович Гумилев и Анна Ахма... Андреевна Ахматова и многие другие. Он видел всю эту красоту вот этого нашего Рима, как он написывал Кремль, вот эти соборы. Это надо почитать, конечно. И вот мандаштам написал такое стихотворение, которое, я не знаю... Ни не у, не у, не у Есенина, ни у кого я не находил. Жанну услышала, я все время, наверное, сегодня буду ее вспоминать, потому что без нее ни, ни, никуда. Она для меня, в общем-то, все как воздух. И она сразу взяла эту песню в свой репертуар. Послушайте. Музыка тоже моя, стихи и Емельевича Мандаштама. Песня называется «Белый рай». «Белый рай». В белом раю лежит богатырь, Пахарь войны пожилой мужик. В первых глазах мировая ширь, Великорусский, державный лик, разве Россия не белый? Рай и не веселые наши сны? Радуйся, родник, не умирай, Внуки и правнуки спасены. Только святые умеют так, В благоуханном гробу Лежать, выпростав руки, блаженство в знак, славу свою и покой вкушать, разве Россия не белый раз? Радуйся, родник, не умирай, Внуки и правнуки спасены. Рай и невеселые наши сны, радуйся родни, не умирай, внуки и правнуки спасены, радуйся родни.